Приходит цыганка к гинекологу и говорит, доктор, сделайте мне аборт. Ну, уже одиннадцать детей, но двенадцатого-то я не потяну. Доктор, да ладно вам, где одиннадцатый, там и двенадцатый. Доктор, да чувствую, ух, ворюгой он будет, но ну, хватит вам. Откуда у вас такие предпосылки? Да понимаете, сегодня в ванну пошла подбываться. Так он у меня мыло стырил. <звы> Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.